Возможно, ты замечал, что можешь иногда промахиваться, даже если центр прицела находится четко на голове врага. Это механика разброса, и это просто рандом. Что кого, ребята, я твой мотиватор, твой кореш, единственный неповторимый кит Алан, и я вернулся. Окей, вы часто интересуетесь, как улучшить АИМ в новом сезоне и всякое такое. Поэтому сегодняшнее видео очень особенное. Мы собрались сделать то самое единственное руководство, которое тебе понадобится. Сначала мы поговорим о физике оружия в Фортнайте, разрушим величайший миф об АИМе, и разберемся, как использовать пушки наилучшим образом. Ты узнаешь все, что для этого нужно. Поговорим о том, как можно совершенствоваться в стрельбе всего за 15 минут в день. Да, ты не ослышался. Покажем вам, ребята, как тренируются профессионалы и лучшие тренировки для поддержания себя в форме. Для начала хочу сказать, что тренировка АИМа – это не минутное дело. Нельзя просто разобрать пару техник и фишек и закончить с этим. Тут не так все просто, правильно? И это не та тренировка, после которой ты станешь как мангрел или буга. Но тебе нужна постоянная тренировка и разминка. Сегодняшнее видео поможет вам, ребята, достигнуть своих целей. Но это будет нелегко. Вот почему сегодня здесь я, твой мотиватор, и я помогу тебе с этим. Мне уже не терпится тренировать тебя. И кто знает, может быть, третий сезон будет твоим сезоном. Так что не бойся вкладываться в свой аим. Окей, okay, ребята, мне уже не терпится. Давайте начнем и разрушим величайший миф об аиме. Готовы? Погнали. Ты спросишь, что же это за миф такой? Но я скажу тебе. Для хорошего АИМа нужна низкая чувствительность мыши. Если что, ребята, это распространенная тема. Это не только про Фортнайт. Многие люди, играющие в разные игры, имеют такое мнение. Но это не совсем верно. Дело в том, что качество твоего АИМа пропорционально времени, потраченного на его тренировку. Фишка фортика в том, что эта игра заточена не только по стрельбу. На чувствительности завязаны важнейшие механики. Ты не можешь поставить очень низкую сенсу, потому что будешь мучиться со строительством и быстрым редактированием. И не поставишь высокую, потому что так э, сложнее целиться. Но даже так вполне возможно хорошо стрелять, если достаточно практиковаться. Так вот, как улучшить АИМ? Вопрос хороший. Положение прицела – это хорошая тема для начала. Если сенса низкая, значит проще контролировать мышь или Стик, смотря чем пользуешься но дело не всегда в этом, окей есть люди, которым намного проще играть с высокой чувствительностью это позволяет контролировать ситуацию и лучше подходит под их стиль игры каким бы игроком ты не был, правильное положение прицела это что-то, что должен освоить каждый что означает правильное положение прицела вопрос хороший когда ты начнешь постоянно следить за этим, тогда ты увидишь прогресс в стрельбе и уверенность в редактировании. В такой игре как Fortnite, ребята, положение прицела это не только про стрельбу. Не, не, не, не, -не. это вообще про все. Про редактирование, про размещение построек, про им. Положение прицела напрямую связано с геймплеем. И если ты хочешь играть лучше, нужно разобраться с этим как следует. Найди правильные места, где ты оставляешь прицел, такие, чтобы ты мог легко переключаться с редактирования на стрельбу. И если у тебя получается закладывать смачные выстрелы после этого, то ты все делаешь правильно. Давай-ка приведу пример. Если ты редактируешь, допустим, стену, ты жмешь кнопку и выбираешь эти четыре части, чтобы открыть ее, да? Если ты завершаешь редактирование на этой центральной части, то положение твоего прицела позволяет стрелять сразу, потому что прицел уже там, где находится враг. Допустим, если ты закончил редактировать в другом месте, то, возможно, придется сильно доводить прицел, что заметно увеличивает вероятность промаха. Вот что я имел в виду, когда говорил про переключение с редактирования на стрельбу. После редактирования стреляешь незамедлительно, чисто за счет умения располагать прицел правильно. So, что ж, теперь мы знаем, что низкая сенса помогает в прицеливании, но мешает строительству. Oh. Как же найти, ребята, идеальную чувствительность? <плодиспространение> Этот вопрос мне задают постоянно. Погнали. <плодиспространение> Это нужно решать, основываясь на твоем стиле игры, типа как ты играешь и какой у тебя скилл на данный момент. Определить свои сильные и слабые стороны – это сложно, особенно если ты новичок. Но даже если это не так, у нас есть гайды, про-курсы, у нас есть классы для любых игроков. Так что заглядывай на proguys.com, у нас там сервис «Поиграй с про». Он поможет понять тебе, над чем стоит поработать. Ссылочки в описании, ребят. Позволь мне рассказать тебе секрет. Тебе не нужна высокая сенса или сумасшедшие флики, чтобы быть лучшим игроком. Я вам отвечаю, ребята, лучшие игроки не самые быстрые, но самые стабильные. Помни это, когда будешь играть и искать лучшую для тебя сенсу. Окей, у игроков с геймпадом больше свободы в этом плане. Они могут настраивать множители чувствительности строительства или редактирования. Мы рекомендуем выставлять одинаковые, но несколько высокие множители для строительства и редактирования. Считается, что сложнее редактировать на геймпаде, чем редактировать на мыши. Это потому, что контроль мышью точнее, чем аналоговым стиком контроллера. А также мышью проще делать резкие движения для выделения сегментов и мгновенного редактирования. Поэтому, возможно, тебе понадобится увеличить эти множители, чтобы конкурировать с игроками на клаво мыши. Не стесняйся накручивать эти значения. Теперь конкретно про множитель чувствительности строительства. Мы рекомендуем обратное. Скорость не всегда твой друг. Да, должна быть возможность быстро укрываться от стрельбы, но помимо этого нужен хороший контроль и точность каждой постройкой, которую ты ставишь. Приведу пример, окей? Okay? Вы когда-нибудь слышали о плаллизме? Он один из лучших игроков один на один в мире, и он играет на такой низкой медленной строительной сенсе, его движения ощущаются очень тяжелыми, когда он строится. Но почему он так хорош с такой низкой сенсой? Строительство – это про умное размещение построек, правильно? И это дело требует точности. Не получится ловить правильные углы для размещения крыш и прочих построек с очень быстрой сенсой. Want... Уверяю, что вам это не нужно. Вот пара распространенных ошибок. Такое быстрое строительство, которое аж контролировать тяжело. И очень медленное, такое, что ты не можешь обернуться и закрыться, пока по тебе стреляют в спину. Если замечаешь, что часто теряешься в постройках, значит ты не контролируешь свое строительство, что в свою очередь значит, что оно не такое эффективно, какое могло бы быть. И теперь поговорим о физике оружия, погнали. Но тем, как мы возьмемся конкретно за тему самого оружия, для начала предлагаю озвучить основные понятия. В Fortnite есть механика разброса, которая присутствует во многих играх, например, Counter-Strike. Вообще, разброс это круг в пределах прицела, и твои пули летят в случайное место этого круга. Возможно, ты замечал, что можешь иногда промахиваться, даже если центр прицела находится четко на голове врага. Это механика разброса, и это просто рандом. Многим людям она не нравится, потому что можно потратить сотни часов, тренируя АИМ, и в конце концов, все сводится к случайному генератору чисел, залетит или не залетит. Вот так это разброс в фортнайте. Ладно, теперь поговорим про хитскан пушки. Что за хитскан? Спросят многие из вас. Хитскан – это когда у пули, вылетающие из ствола, нет задержки или дуги, по которой она падает. Чтобы пользоваться хитскан пушками, многого не надо? Сидись, достреляй. Да стреляй. На самом деле, большинство оружия в игре хитсканет от винтовок и ППшек до дробовиков. Другого рода пушки это снайперки, ракетницы, гранатометы и гранаты. И их снаряды называются проджектайлами. Когда стреляешь из этого оружия, пуля падает по дуге, что нужно учитывать, когда из него стреляешь. Если враг движется, а у тебя снайперка, тебе нужно рассчитать, где он будет в тот момент, когда пуля достигнет его. А также нужно учитывать ее падение. Так вот, какое оружие для чего годится? Что ж, проджектайлы. Можно обернуть эту механику в свою пользу. Если стреляешь в игрока, бегущего вперед, если подгадать момент, можно заслать ракету вовнутрь, его постройки и нанести урон всем игрокам поблизости. Это займет время, но если ты это освоишь, то сможешь наносить серьезный урон в таких режимах, как тройки. Окей, ребята, другое оружие, о котором мы поговорим, это заряженный дробовик. Заряженный значит больше урона. Многие игроки ненавидят эту пушку и считают, что ее нужно убрать. Но в умелых руках это сильное оружие. Я очень люблю этот ствол. Держите меня семеро, его просто нужно предзарядить. Я не хочу сильно углубляться в эту тему, потому что у нас уже есть подобное видео, которое, кстати, вы найдете по ссылке в описании. Винтовки и ппшки тоже хороши, например, для того, чтобы зажимать и уничтожать вражеские постройки. Ппшки, в частности, очень хороши, когда залетаешь во вражеские постройки и вносишь серьезный урон вблизи. Я видел пару клипов, которые тебя определенно напугают. Окей, это основная инфа про оружие, но как улучшить свои показатели в стрельбе? Окей, okay, мы постоянно повторяем стабильность, стабильность... Ага, опять это слово, стабильность. Если ты реально хочешь прогресса, нужно просто вкладываться в это. В зависимости от того, как много ты играешь, нужно установить длительность разминки и тренировки. Вот штука, которую ты должен осознать. Тренировка и разминка – это две разные вещи. Тебе нужно тренировать а им только 2-3 раза в неделю. И стабильно разминаться каждый раз, когда заходишь в игру. Да, это было бы хорошо. Это, как бы повторяясь, основывается на твоих возможностях, и на том, сколько времени ты тратишь на игру. Скажем, ты играешь 5 дней в неделю, 5 часов каждая сессия. Для того, у кого похожий игровой график, мы бы порекомендовали тренироваться 2 раза в неделю. На эту тренировку мы рекомендуем тратить от 30 до 45 минут на карте, о которой мы поговорим через секунду. В те дни, когда ты не тренируешь, мы порекомендуем попробовать нашу полноценную 15-минутную разминку, но перед этим давай взглянем на карты, которые мы будем использовать. Лучший способ улучшить айм это скавокс. Скавокс. Это популярная карта, многие про пользуются. Может, ты слышал о ней? В этой карте круто то, что в создании участвовал никто иной, как Монгрол. Ну, сами посудите. Монгрол – это высшая лига. Ребята с высокой сенсой, поверьте, это то, что вам нужно, ибо Монгрол причастен. Одна из лучших вещей в этой карте – это то, что она совершенно бесплатна. Мы покажем вам код карты на экране. В целом, это как колок, симулятор тренировки Аима, который настоятельно рекомендует проигроки. Но проблема колока в том, что не все из вас ребята могут позволить себе такую роскошь. Мы не будем рассматривать преимущества этого симулятора, потому что хотим сделать гайд, который поможет всем нуждающимся. Эта карта открыта для всех. Так вот, ребята, что эта карта может предложить? Во-первых, тут очень много всего. Тут есть разные типы тренировок от Тайл и тренировки в стрельбы в прыжке, также известные как тифью Фью Классик, до симулятора трекинга, окей? Okay? Так вот, в этой карте нам нравится то, что это Fortnite. Такие штуки как ковок хороши, но это не сама игра, и в них ты можешь только симулировать игру. Про эту карту можно сказать, что это симуляция в Фортнете без реакции и человеческого поведения, с которым ты встретишься в реальной игре. Твоей целью на время тренировки является улучшение контроля положения прицела и как сильно нужно двигать мышь или аналоговый стик. Я знаю, что много игроков с геймпадом не видят смысла практиковаться в чем-то типа Тайл Френзи, но каждый из этих курсов, в которых можно поучаствовать, поможет развить один или несколько игровых аспектов. Так вот, какие лучшие для тебя режимы тренировки? Давай представим полную 45-минутную сессию для примера. Первые 5 минут вот что я делаю: я бы рекомендовал зайти в Tile Frenzy на любом расстоянии и каждый раз миксовать его. Tile Frenzy это симуляция, которая поможет размять твой контроль мыши. Или стика. Привет моим геймпад друзьям. Эта стрельба по плиткам поможет, когда понадобится быстро скорректировать прицел. Следующие 10 минут играем в Bounce 360. Здесь тренирую хип, файр и трекинг. Умение Чекать игроков очень важно в Фортнайте, поэтому чем дольше ты тут тусуешь, тем лучше чел. Мы бы сказали 10 минут 2-3 раза в неделю, это нормально. Далее реакшн ФС, это для дробовика, поэтому хватай его и практикуйся во фликшотах. В зависимости от твоего скилла, трать на это минут 10-15. После этого Тифью Классик 5 минут. Пару раз туда и обратно, стреляй в прыжке и каждый раз подставляй пол. Последние 5-10 минут делай Монграал Классик. Эти движения довольно распространены, а эта карта поможет хорошо их освоить. Отдельно стоит поговорить о горизонтальном и вертикальном трекинге. Так вот, если ты понимаешь, что не получишь пользу от каких-то из упомянутых выше режимов, я бы порекомендовал сменить их на этот. Как-то так должен выглядеть твой тренировочный день. Теперь, что касается полноценной разминки. Кавокс – это карта, которую мы рекомендовали для тренировки. И ты можешь просто укоротить ее и использовать как разминку. Но если тебе нужна карта, которая создана именно для разминки, не только для аима, но и для редактирования. Эта карта – идеальный набор. 15-минутный курс разминки от райдера. Эта карта для редактирования, но также тут присутствуют мишени, по которым нужно стрелять сразу после редактирования. Мишени в случайных позициях, что поможет развить скорость реакции, понимание правильного положения прицела и дробовиковый аим. Это для меня идеально, потому что у меня слабо, вблизи. Эта карта, будучи интенсивной, но не очень долгой разминкой, хорошо развивает мышечную память. Если честно, она называется 15-минутной разминкой. Самое долгое мое прохождение заняло 20 минут. Мне нравится, что здесь намешаны разные редактирования, потому что именно с этим мы и сталкиваемся в обычной игре. И эта карта дает о себе знать, когда нужно редактировать и аимить. Окей, друзья, мы были рады показать вам это видео. Предлагаю вспомнить основные моменты, чтобы они закрепились в памяти. Готовы? Погнали! Тебе не нужна медленная сенса, чтобы хорошо стрелять. Больше вкладывайся в тренировки и ощутишь улучшения. Окей, далее. Поиск идеальной сенсы полностью зависит от твоих предпочтений и игрового стиля. Не привязывайся к своим старым настройкам. Потрать время на их изучение. Есть хитскан пушки, есть projectile пушки. Изучай, как работают стволы и их механики, и извлекай из этого пользу. Еще у каждого оружия свои сильные и слабые стороны. Люди забивают на некоторое оружие. Забудь про это и просто практикуйся. Я имею в виду освоение сильных сторон, которые есть у каждого оружия. В зависимости от того, сколько ты играешь, распределяй время с умом, чтобы тренироваться эффективно. Можешь тренироваться по нашему примеру, но если не играешь так много, или наоборот, играешь еще больше. Просто подстрой под свой график. Skavox – это отличная карта для тренировки АИМа. Тот факт, что она бесплатная и предлагает так много отличных режимов означает, что нужно ее попробовать. 15-минутная разминка райдера это простой, супер интенсивный и эффективный способ для разминки положения прицела. И это крутая штука для начала игровой сессии. Ну что, ребята, спасибо за просмотр. Я твой мотиватор. Вот так, твой кореш Кит Алан. Не забудьте лайкнуть видео, подписаться на канал, делись со всеми своими друзьями, потому что у нас на канале столько всего готовится и столько всего происходит. Скоро увидимся.